привет сегодня будет подробный обзор школы английского языка ингликс для того чтобы учить английский не обязательно посещать школу и тратить время на дорогу многие организации переходят на удаленное обучение ведь это выгодно для них и удобно для пользователей к числу таковых можно отнести и ингликс преподавание здесь осуществляется в удаленном режиме связь между учителями и учениками организована по skype также в этой школе первый урок абсолютно бесплатный. Что собой представляет обучение в школе Ингликс? Конкретной методики обучения в Ингликс нет. Школа практикует индивидуальный подход. На занятии преподаватель работает только с одним учащимся. Обучение в группах не практикуется. В среднем занятия проводятся 2-3 раза в неделю, однако в некоторых программах есть возможность заниматься каждый день. Продолжительность уроков составляет 45-60 минут. Упор в изучении языка делается на устную речь. На пробном занятии учитель проверяет уровень знаний и определяет персональную программу обучения. Она согласовывается с учеником и корректируется, в зависимости от его потребностей и пожеланий. Суть урока заключается в том, чтобы предоставить учащемуся максимум времени для совершенствования речи. Примерно 70% урока преподаватели отводят на общение со студентом на английском языке. Существует и грамматическая часть, которую стараются подать самыми доступными способами. В конце урока ученик получает домашнее задание. Он обязан его выполнить до следующего занятия. Учителя уделяют часть урока проверке этого блока, разбору ошибок и работе над ними. Если какой-то материал плохо усваивается, Преподаватели меняют подход или уделяют дополнительное время устранению пробела. Ингликс. Какие программы обучения предлагает школа Ингликс? Школа Ингликс предлагает учащимся выбрать один из 13 курсов обучения. Программы адаптированы под разные потребности. Рассмотрим некоторые из них более подробно. Общий курс. Стандартная программа, предусмотренная для совершенствования навыков языка у людей, имеющих поверхностные знания. Для начинающих. Подойдет для людей, совершенно незнакомых с английским. Помогает освоить английский с нуля. Деловой. Позволяет углубить знания в конкретных сферах, таких как маркетинг, менеджмент, транспорт, финансы, PR, HR, торговля и так далее. Путешествия. Здесь уделяется максимум внимания разговорной речи. Преподаватель репетирует разные диалоги с учеником, постоянно изменяя ситуации. Английский с носителем. Вариант для продвинутых, в котором занятия будут проходить с учителями из США или Великобритании. Подготовка к собеседованию. Целенаправленная работа над развитием коммуникативных навыков в этом направлении. В том числе студенту предстоит симуляция собеседования с преподавателем. Подготовка к экзаменам. В Englex можно подготовиться к сдаче IELTS, TOEFL, ФС, K, EKE и еще пяти видов экзаменов. Экспресс-курс. Изучение английского по ускоренной процедуре от одной недели до трех месяцев. Также в школе есть программы, посвященные углубленному изучению грамматики, целенаправленной работе над произношением, подготовке к ЕГЭ, возможная работа по индивидуально составленному курсу. Цена обучения в школе Inglex от 590 рублей в час. Цена обучения в школе Inglex. Стоимость образования зависит от нескольких факторов, в том числе выбранные программы, длительности урока, продолжительности курса, занятий с русскоязычным учителем или носителем языка. Например, стоимость общего разговорного курса длительностью 45 минут с русскоязычным преподавателем за два урока составит 1600 рублей. Однако чем длиннее курс, тем меньше будет цена одного занятия. Например, если клиент предпочтет 40 уроков, стоимость каждого будет составлять 590 рублей. Уроки с носителями языка дороже, за такой же курс на 40 занятий придется заплатить 1230 рублей за каждое. За свои деньги вы также получите все необходимые материалы, дополнительную разговорную практику и доступ к онлайн-классу в специальной платформе для занятий. Inglex предлагает обучение в режиме онлайн. Какие бонусы и преимущества предлагает школа Inglex? Inglex предлагает несколько интересных бонусов и скидок клиентам. Прежде всего, это выгодные предложения на большее количество уроков. Чем длиннее курс, тем дешевле обойдется одно занятие. Если ваши друзья хотят заняться английским, вы можете пригласить их в школу и получить подарок. Inglex дарит ученику два урока бесплатно за каждого приглашенного друга. Программа поощрения «Прилежный ученик» – еще одна интересная акция. Для тех, кто ходит на все занятия и выполняет все домашние задания, предусмотрена специальная скидка. Она рассчитывается индивидуально. Методика курсов Englex зависит от курса, определяется преподавателем, в Englex есть возможность заниматься в мини-группах. Если вы соберете компанию друзей и знакомых для обучения, Получите скидку 30% на любой курс по желанию. Также школа предлагает подарочные сертификаты. Вы можете сделать подарок своим друзьям и знакомым. Если вы сомневаетесь в том, что школа вам подходит, можно записаться на пробное занятие. Оно бесплатное. Таким образом вы оцените подход учителей и программу. Общее впечатление о школе Inglex. Inglex работает уже 7 лет. Здесь подобран серьезный коллектив преподавателей для различных программ. Важным преимуществом школы является возможность работы с носителями и дополнительная практика, которая предусмотрена для всех учеников долгосрочных курсов. Здесь есть собственный контент-отдел и методический отдел, разрабатывающие программы и материалы для учебы. В школе чувствуется профессиональный подход к любым аспектам деятельности. Разнообразие программ и вариантов занятий, практика с носителями и почти 12 000 учеников говорят о том, при выборе обучения можно отдать предпочтение Englex. Ссылку на эту школу оставлю в описании. На этом наш обзор подошел к концу. Если тебе ролик понравился, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.